Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Хорошего вам дня! Спасибо, Панки! Тебе тоже! Фу, какого хорошего дня! Он мне само утонет задал лся! мамочки, Панки! Это уже джеттизная депрессия! С этим можно что-то делать! Привет, ребята! О, привет, Цветочек! О, Татинка, у меня есть, смотри! У Цветочек ролики. Давай все вместе с Ахаком покатаемся на роликах! Она же умеет! Это поднимет ей настроение! Фея, yeah, плюс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 Еще один сюрприз. Вот это да! О, какая красота! Смотрите, это же сумочка! Дамская сумочка. <с> В нашем случае это сумочка для девочки. Ой, какая она милая, сердечка! И такие милые-милые глазки. Она розового цвета, с белой ручкой. Ой, Закарон, как эта сумочка тебе подходит? Смотрите, это сумка венецианка. Она из клуба Италия. И она у нас редкая. О, чао, чао, Белина. Я не знаю, не знаю.